Всем привет дорогие друзья И в этом видео я вам покажу Как играть в Pokemon Go На вашем ПК То есть вы сейчас спросите Ведь эта игра же создана для того Чтобы играть с ней на улице Но нет, все таки выход нашелся Как играть ее на ПК Не выходя из дома что ж, давайте-ка приступим. Для начала мы скачаем эмулятор Nox. Ссылочку на него оставлю в описании. И чтобы скачать его для Pokemon Go, просто жмем на Pokeball сначала. Потом, значит, выбираем скачать для Windows. После того, как вы это все скачаете, установите, вы должны его открыть, естественно. У меня уже все готово, все сделано. Сейчас у меня откроется Nox. И для того, чтобы играть в Pokemon Go Вам, естественно, надо будет его сначала скачать Установить И потом уже запускать В общем, я вот все это сделал Создал новый аккаунт Нашел только одного покемона И одно яйцо у меня сейчас в инкубаторе Там надо будет 2 километра пройти Чтобы оно вылупилось, наверное, не знаю так, после чего, когда у вас откроется, у вас автоматически активируется GPS, Wi-Fi и сотовая связь Я не знаю, зачем сотовая связь в компьютере, но может так задумано То есть сейчас наша батарея заряжается, судя по всему Я не знаю, что это такое Ну, в общем, когда вы установили, у вас появится такой значок Pokemon Go Вы нажимаете на него и у вас запускается, естественно, сама игра вот наше управление, оно у нас на клавиатуре, как всегда, VSDA. Это меняет скорость передвижения, то есть можете пешком, на велике, на машине, на самолете и так далее. Так, сейчас она откроется. Игрушка довольно-таки тяжеленькая для системы, для оперативной памяти, поэтому она будет запускаться долговато. Разницы нет, какая у вас стоит Windows, этот эмулятор и сама игра пойдет на любой Windows. И для МАК тоже. Хотя у меня нет МАКа, но я так думаю, что все равно пойдет на всех. Так, сейчас откроется он у нас. Это я вам рассказываю, типа такой маленький мини-гайд, как играть в Pokemon Go на ПК. Так, вот у нас идет загрузочка. Сейчас она пройдет. Так, вот она прошла. И мы появились... В каком-то месте сейчас у нас прогрузится вся карта. так Подлагивает, конечно, очень сильно за счет того, что еще мир не прогрузился. Так, если кто знает, пожалуйста, подскажите, что это значит. Это где-то рядом есть этот покемон. Я вообще не понимаю... В этой игре не разбираюсь вообще ни капли. И для того, если вы хотите а, появиться сразу же в Соединенных Штатах Америки, нажимаете на этот значок. А, ищите, естественно, город, который вы себе хотите. А, у меня сейчас стоит Денвер. Но я вам не советую так быстро передвигаться, потому что ваш аккаунт может а, забанить в этой игре. Поэтому, я, если вы хотите попробовать, то я советую вам создать какой-нибудь левый аккаунт, чтобы не было проблем. А, ну, давайте вот перейдем в Минианаполис. Значит, нажимаем сюда а, и выбираем ОК. И, как видите, на карте у меня все исчезло, и я телепортировался в мини -полис. в Минианополис мини съемы. А, вот я появился, и у меня тут появились какие-то два покемона. Но я их на карте полностью не вижу. На карте их вообще не видно. Значок покебола, тут что-то крутится, не пойму. Это можем закрыть и спокойно передвигаться. А, то есть управление здесь, как бы сказать, отдельное, без камеры. И это очень плохо. Значит, сейчас мы пойдем. Ну-ка, скорость увеличить, 100 метров в секунду. Все, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп вот тут остановись. Так, значит, выберем а, вот это. Сейчас мы это крутанем. Ну и почему-то нам ничего не выпало. Я не пойму, почему. Ну ладно, допустим. Так, вот, у меня нашел тут 5 покемонов. Я не знаю, где они находятся, так как у меня либо что-то с игрой не то или просто у меня текстурки покемонов не прогружаются что я их не вижу. В общем, если кто им что им знает, то пожалуйста напишите в комментариях. А, так, ну в принципе это все. Если у вас получилось смотреть покемон го то отблагодарите меня лайком, подпишитесь на канал. Всем пока и удачи!